всем привет я богомолова ирина дизайнер интерьера и я фанатка сезонного декора в этом видео я покажу как сделать простой светильник на любой сезон нам понадобится вот такая стеклянная ваза ее можно купить в люра мерлен или в каком-нибудь хозяйственном магазине понадобятся гирлянды можно взять вот такие здесь довольно большой блок питания светит такая гирлянда ярко хватит ее надолго единственный минус что такой блок особо не спрячешь в вазе, и он подойдет, если наш светильник будет стоять где-нибудь на комоде или консоли. Есть варианты вот с таким блоком питания, он гораздо меньше, его лучше прятать в вазу, но гирлянда светит не так ярко. Есть еще гирлянда вот с таким блоком питания, он, конечно, наверное, самый маленький, очень хорошо прячется, но минус в том, что батарейки нужно менять довольно часто. Вот... Я совсем недавно меняла, и посмотрите, уже как тускло гирлянда светит. Зато такой светильник можно ставить в центр стола, и он будет выглядеть очень красиво и эстетично. По длине гирлянды бывают разные, но по опыту могу сказать, что лучше брать пятиметровую. Такой светильник светит гораздо ярче. Начинаем со светильника в стиле Хюге, который хорошо будет смотреться и осенью, и зимой. И наполнение здесь состоит из природных материалов. Хорошо будет смотреться, если у нас разный природный материал. Это могут быть шишки и от сосны, и от ели. Причем тоже классно, когда они разного масштаба. Можно взять и большие, и маленькие. Так светильник будет смотреться более интересно. Подойдут каштаны, корица, желуди. В общем, любой природный материал, который вам нравится. И начинаем заполнение светильника. Главное здесь равномерно чередовать наполнение и гирлянду. Еще один вариант сделать осенний светильник с помощью вот такой гирлянды. Я ее покупала в фикс прайсе. Принцип тот же. Чередуем гирлянду с листочками с такой светящейся гирляндой. Вот такой яркий осенний светильник у нас получился. Для новогоднего светильника нам понадобятся елочные украшения. У меня это вот такие шары. Лучше брать разных текстур, тогда светильник смотрится интересней. Но чтобы преобладали вот такие глянцевые поверхности. Они отражают свет от гирлянд и светильник выглядит намного ярче. Наш новогодний светильник готов. Для весеннего декора нам понадобятся вот такие искусственные цветочки. Я вот этот букетик покупала также в фикс прайсе. И будут нужны еще вот такие пенопластовые яйца. Я их покрасила и буду делать из всего этого светильника. Также я делала прям чисто пасхальный светильник, который был просто из вот таких крашенных яиц из пенопласта. Вот такой светильник у нас получился на весну. Ну а летний светильник у меня ассоциируется с морем. Поэтому летнее наполнение у меня будет состоять из ракушек и из таких палочек, которые я привезла с юга. Ракушки нужно укладывать очень аккуратно. Некоторые из них достаточно тяжелые и они могут разбить стеклянную вазу. Вот такой летний морской светильник у нас получился. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал «Спроси дизайнера», где вы найдете много интересных решений по дизайну и декору дома.